Закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу я на окна в сердце, Тоска и зной катится в солнце, Смокнув улица перед. Мальчик сопливый Воздух поджаренный сух Мальчик такой счастливый И ковыряет в носу Ковыряй, ковыряй, мой милый Суй туда палец весь Только вот с этой силой В душу свою не лезь Я уж готов, я робкий глянь На бутылок рать, я собираю пробки душу мою затыкать я уж готов я робки глядь на бутылок крать я собираю пробки душу мою затыкать